Я приветствую вас на своем канале. Сразу хочу предупредить, слушайте, если какой-то громкий стук, не обращайте внимания, это у меня кошка развлекается таким образом. Смысл этого видео в том, что те, кто только приходит на заработок с Сатоши, то есть криптовалюты, иногда делают такую ошибку. Например, они набрали какую-то определенную сумму данными, в случае это кран cryptosets.net И начинает выводить ведро. Выводим мы на FalsenPay. Так, это реклама. Нажали на ведро и мы попадаем вот на такую вот страничку, Как видите, здесь раз, различные окошки для вывода. Нажимаем на окошко с биткоин Сатошиной. И нажимаем визро. И там сайт пишет о том, что он не может вывести деньги. И люди отказываются от работы на этом сайте. А сделать надо вот что. Дальше я продолжаю нажимать на лайткоин. Лайткоин и вывести опять нам говорят, что сайт не может вывести все, два раза щелкнули люди этот э, сайт выбрасывают из работы и больше сюда не заходят а набирать здесь очень легко и вот теперь заходим на трон то есть смысл этого видео в том, что если вам говорят, что сайт в данный момент не может вывести надо пройти все вот такие вот окна а если даже про окон не на нет, а просто вывод, и вам говорят, что нет, то подождите несколько дней и зайдите на этот сайт э, еще раз. Сайт, кран или еще что-то. Почему? Потому что пополнение сатошами на многих кранах идет постепенно. Сегодня нет, завтра будет. И вот продолжаю эту тему про сайт, крипто -сайт нет, потому что я видела уже что писали о том, что он не платит. Я прошла, значит, биткоин Сатоши, лайфкоин Сатоши. Написали, что нет вывода. Теперь заходим на трон. И, как видите, он вывел. Пишу ОК. Теперь я иду на фалшет ПИ. Обновляю страничку. И обратите внимание, я сегодня с, э, с криптосайта вывела, ну вот, вот такое вот количество, вот, три раза вывела. Это количество, это и это. Там можно заработать и больше, там очень нехорошие, мне показали списки, но в любом случае этот сайт нам дает хотя бы трон. Не знаю, как насчет других, э, не пробовала. Еще раз я перекажу на кошка у меня. Ну, котёнок ещё. Сейчас где-то должны быть... Где у меня реферальная? Значит, борт идем. Смотрим, может быть, здесь рефералка. Ребят, не знаю. А, вот реферал. Это реферальная ссылка Это для тех, кто еще не работает на этом сайте. Надеюсь, было понятно. Я вам всем желаю предновогоднего настроения. Хорошо встретить Новый год 2023. Желаю прежде всего здоровья и больших успехов. Благодарю за внимание.